Данилов. День уходит корнями в прошлое, То, что прожито, стало крошкой. Ненастойчиво бьется мушками на окно, Говорят, их приносят зимами, Ночи длинные сны красивые, Засыпай, спи, любимый мой добрых смор, Светлая печать. Снится тебе, любимый мой, море цвета, крыла глубинного, цвета сизого, не глубинного серых глаз. Глубина полна цвета осени, черно-рыжего с легкой проседью, словно волосы тех, кто бросили кому Все строится, ты же умница. Море серое отволнуется, льдом покроется стихнут улицы берегу. День усталок, закат гад уклонится. Звон раскинув, мокрые звонницы. Пусть не тронет тебя бессонница добрых снов. Светлая печаль, темная вода, тогда звенявшая струна, голубой тали на краю немец. Тонкая борча на стекле окна, вот и все настанет, тогда угасает день.